Но, конечно, никто не хочет жить несчастным, заблокированным, бедным, никчёмным, это исключается. Но вот про количество энергии, которое каждый может поднять, освоить и сохранить. сохранить, это тоже важно, да, потому что там начинают совершенно другие изменения вокруг человека. Все хотят быть богатыми и знаменитыми, но назовите мне хотя бы кого-нибудь в нашем социуме, кто э, не говорит плохие слова, э, не завидует, не злится или там не обзывает вот этих самых богатых и знаменитых. Да? То есть человек должен понимать, с чем он столкнется. Готов ли он к этому, может ли он эти энергии переварить и остаться собой, или там развиваясь, там достичь чего-то. Мы же всегда взвешиваем, да, вот получим это, что это нам даст, от чего нам придется отказаться, какой станет наша жизнь тогда с этими большими деньгами. Поэтому, когда бездумное стремление, человек лежит на диване, вот я тоже хочу быть как Рокфеллер. Ну, Понятно, что такой человек к этому не готов, он должен начать двигаться, да, многократное повторение взмахов крылья, бабочки, многие шаги, которые могут привести, да, к тому, что ты энергетически поменяешься, ты станешь другим, открытым, сильным, заряженным, уверенным. Ну, вот все, что меняется да, в энергии, может позволить тебе принять эту энергию денег и удержать ее. В Китае, пожалуйста, из древли, там, не знаю, тысячелетиями существует цигун, да, вот это вроде как бы это гимнастика, а на самом деле это работа с энергией, да, тайцы ци или цигунцы ци – это энергия жизни. И с помощью размеренных упражнений и мыслительных в том числе упражнений, да, люди открывают для себя разные энергии, принимают их, ну, вот тоже метод тоже метод. Если мы говорим о йоге, традиция йоги, тоже говорит об энергиях. Эти точки бифуркации в йоге – это чакры. Мы это знаем, наверное, хотя бы по наслышке знают все. Да, что такое чакры? Это энергетические резервуары внутри которых многослойные хранилища памяти о прошлом. И если мы застряли в прошлых травмах, то чакра блокируется, и мы не получаем вход и выход энергии ну, я не знаю, наверное, только лениво не читала, не знает ничего про чакры, может быть, не все занимались йогой, но, наверное, про это все-таки все знают, да, что вот там, третья чакра, это где-то солнечное сплетение, это чакра наших эмоций, там, четвертая чакра в груди, это чакра любви, э, сексуальная чакра, ну и так дальше. Сейчас, сегодня не этому посвящен, да, нашу встречу, поэтому не буду подробно. Что делать, с чего начать, разблокировку себя для того, чтобы вот эту энергию денег, а она всегда сочетается с энергией успеха, энергией здоровья, энергией радости, все, все вместе, да, вот все энергии, которые нас окружают, энергия силы, энергия власти, внешние внутренние энергии надо понять, начать с этого, они одинаковые, есть только наш выбор. Какую энергию мы хотим принять, какая нам нужна для решения тех или иных задач, для движения, для того, чтобы наше тело было тоже энергетически текучим, открытым, функционирующим и способным, да, вот все это принять и удержать. Ну, первое вот этот постулат принять, что все есть энергия. И не делиться на плохие, хорошие, на плохих и хороших людей. Просто научиться наблюдать и созерцать. Вот у меня в аккаунте есть курс я его там сохранила мини курс там есть хорошая медитация покоя вот может быть начать с медитации покоя уравновеситься да почувствовать себя вот защищенным спокойным чтобы научиться созерцать вот тему проблему нет денег не внутри головы крутить навязчивые мысли, а созерцать. Вот я спокойно, я созерцаю вот мои мысли, и вот эта тема, что я могу привнести, что мне мешает, да, вот это войти в состояние наблюдателя. Уйти, тогда вы уйдете от навязчивых мыслей. Вы перестанете вносить энергию. Вот в эту борьбу, в этот, как бы если все время человек думает, я никогда не буду здоровым, никогда не буду богатым, у меня ничего не получится, там, я не из той семьи, там, в нашей семье нет такой традиции, да, в нашей семье все были бедные, там, мама была уборщицей, как я могу стать главой корпорации, а почему не можешь? Да, можешь, если начнешь работать над собой, если это тебе по силам, развивайся и развивай свой эмоциональный интеллект, свой IQ, учись, знания везде есть, это тоже энергия, только бери, да, вот, миллиарды гигабайтов знаний. Нужно тебе, бери и двигайся дальше. Вот когда мы перестанем подпитывать вот этот хаос этими своими негативными мыслями, Тогда придет освобождение от блоков, и тогда человек начнет соединяться с энергией, здоровья, успеха, денег, богатства, чего того угодно. То есть понимание единства внешней и внутренней энергии, стирание границ, да, то есть я тоже часть этого пространства. У камня есть энергия, у меня есть энергия, у моих мыслей есть энергия, у денег есть, и все эти энергии могут общаться между собой и постоянно быть вот в этом обмене, да, в потоке, в текучести.